Итак, как приглашать знакомых людей к себе в команду? Так интересно, да? Значит, у нас есть люди знакомые, и они еще не знают, что мы их планируем. Итак, меня зовут Зайцев Алексей, в маркетинге, я 20 лет. И у меня кое-что получается в плане приглашения знакомых. И сегодня мы поговорим о том, как правильно приглашать знакомых людей к себе в команду. Итак, давайте поговорим о том, что у нас есть несколько видов встреч, деловых встреч для людей из списка знакомых. Первая встреча – это когда мы человека приглашаем в бизнес, когда мы делаем человеку деловое предложение, желательно использовать для этого своего наставника, чтобы он рассказал коммерческое предложение и так далее. Второе – мы приглашаем человека на продукт, пользоваться замечательным продуктом, который у вас есть – Возможно, со скидкой там, или как-то там еще. В общем, используя ваш ID и э, все блага цивилизации. И третье – это э, встречи знакомства. Это встречи для тех, кто сочувствующий, для тех, кто является мужьями и женами значит, партнеров вашей организации. Но самый банальный пример, у меня очень ревнивая жена, и когда я прихожу вечером после какой-нибудь презентации там или директорского банкета в блесках и в помаде, в общем, приходится долго объяснять, что я заяц, а не мородок. Поэтому, знаете, у многих людей ну подобная история. То есть ушла женщина вечером на презентацию накрасилась там в какой-то отель, пришла, довольная, счастливая и так, далее, и так далее. Что мужья могут надумать? Разное. Поэтому очень важно встречи, знакомства, чтобы нейтрализовать тот негатив, который может ждать человека дома, потому что люди, э, значит, надумают разное, и у них по этому поводу есть, собственно говоря, основания. То есть дома всегда было все хорошо, а тут стало вау, что-то там, какая-то ферия какая-то. да? Вот. И ну, чаще всего история, когда мужья э, мешают своим э, любимым женам э, работать э, где-либо, да, в том числе и строить э, сеть, команду. Почему? Потому что ревнуют, не хотят изменений, считают, что они достаточно зарабатывают, да, что вот я свои там, 500 баксов там, или 1000 зарабатываю, и этого достаточно, вот. а, а действительно это не всегда достаточно, и э, как бы, жены деликатно об этом намекают вот, и хотят создать дополнительную карьеру, защищающую финансовые потоки добавив, добавив э, еще один поток к семейному бюджету, вот, при этом найдя интересное дело, развивающее, которое улучшает здоровье, красоту, помогает развиваться. И, в общем, эти вещи ну, не так просто объяснить э, женщинам своим мужчинам, потому что ну, это разные люди с разных планет, и для этого иногда нужно э, сделать какую-то встречу знакомства, чтобы нейтрализовать негативную энергию, которая появляется дома. Итак. Это важнейший момент, поэтому используйте для этого совершенно разные фотографии о том, где вы находитесь, там, на каком ряду фоткаетесь, да, кто вокруг вас, чтобы там, муж или супруга понимала, где вы находитесь, с кем вокруг, чтобы можно было брать с собой, да? человека, познакомиться, изучить эту систему, да, потому что не всегда мужья будут включаться в работу, потому что им это, может быть, и не нужно, они более приземленные люди, они хотят реальную, нормальную работу, не вот это вот чудеса эти ваши все маркетинге, и поэтому, когда они увидят человека, который в этой теме преуспевает, хорошо зарабатывает, э -э не только женщин, то он, возможно, включится. Но ну, хотя бы он будет относиться к этому нейтрально. Вот, поэтому э, поставьте себе задачу, чтобы ваши близкие об этой теме узнали и имели какое-то представление, что вы это делаете для семьи, для того, чтобы развиваться вместе. Итак, как же это сделать? То есть самый простой вариант это не искать никаких правильных слов, а это сказать, что пойдем, пожалуйста, вместе посмотрим. Я тебя познакомлю с людьми по этой теме, чтобы у тебя развелись все сомнения, появилась объективная информация, что это за тема. Если не понравится, ну как бы я этим сама буду заниматься, это мое хобби, не вижу в этом ничего плохого там и какого. Позорного, поэтому просто хочу, чтобы ты узнал, что это за тема. Все. Вы человеку показали, рассказали, пригласили, без всяких там фокусов, правильных текстов приглашения Все-таки это семейные отношения. думаю, что вы договоритесь о том, как правильно вместе прийти к этой информации. Итак, второе. Приглашение человека на бизнес. Да, то есть в бизнесе э, очень важно, чтобы вы приглашали человека, знакомого, который вам доверяет, на встречу к тому человеку, которого вы уважаете. Соответственно, доверяющий вам человек услышит от вас информацию о том, что вы кого-то уважаете, и у вас э, есть э, деловое предложение вместе, он будет более внимательно слушать. Итак, э, там Василий, Татьяна, Тамара э, и так далее, да, э, у меня есть знакомый, очень хороший предприниматель из ну, какого-то другого города, например, да, там или, ну, если вопрос звонка в WhatsApp там, или там, Zoom, или это поездка там, на какую-то деловую встречу, что мне знакомый значит, или знакомая предприниматель, который меня попросил найти интересного человека с вот такими-то навыками. И я подумал, что это вы. И решил в первую очередь э, дать информацию вам и, возможно, вас познакомить с этим человеком, если вы для себя рассматриваете деловое предложение. Э, что по этому поводу думаете? Давайте я вас познакомлю. Человек говорит, да, давайте, хорошо, и вы договариваетесь, возможно, прямо сейчас созвоне, присоединение человека на встречу, либо второе, вы договоритесь о конкретном времени, когда будет присоединен ваш наставник, который даст информацию о деловом предложении, о том, как это встроить в деятельность человека, о том, что это можно совмещать, о том, что это за продукт, насколько это легально безопасно, ну и какую роль он видит у себя и у вашего новичка-кандидата в этой теме. Получается, что вы сделали приглашение на бизнес. Третье, это, ну, мне кажется, очень важная тема, это о том, как правильно приглашать человека на продукт. Вы знаете, есть большая разница в продуктах сетевых компаний. То есть я, например, работаю с продуктами для здоровья. Есть люди, которые работают со страховыми продуктами, есть люди, которые работают с какими-то обучающими программами. Есть люди, которые работают с косметикой, с посудой. Ну, в общем, разных много вариантов. И я не могу дать унифицированный, потому что ну, они сильно будут отличаться. Да? И я рекомендую прислушаться к наставнику, как а, спонсорская линия, спонсорская вертикаль делает эти приглашения. За себя могу сказать, что в одном из роликов я подробно расскажу о том, как приглашать человека на продукт, который касается категории wellness, продуктов для здоровья. Смотрите мое подробное видео на эту тему. Итак, если вам понравилось это видео, обязательно мне поставьте лайк, потому что я думаю, что это заслужил. Если вы хотите получать подробные видео по теме маркетинга, обязательно подпишитесь на мой канал. Я думаю, что я буду вас кормить различными полезными материалами. И третье, мне кажется, что сейчас пришло время разобрать самые популярные возражения, которые встречаются у нас в сетевом маркетинге. Смотрите мое видео.